Для многих рассказать кому-то, кто вам нравится, о своих истинных чувствах, может оказаться непростым испытанием. С чего вы начинаете? Что же, у нас есть несколько советов, которые помогут вам. Вот как показать своей пассии, что она вам понравилась, не отпугивая ее. Во-первых, проводите время рядом с ними. Ты не говоришь? Что же, прежде чем ты расскажешь своей пассии о своих чувствах, сначала они должны знать, что ты существуешь. Если вы уже знаете их довольно хорошо, то еще лучше. Согласно исследованию 2011 года, опубликованному в журнале Journal of Personality and Social Psychology, знакомство с кем-то способствует притяжению в живом общении. В исследовании сообщалось о двух экспериментах с использованием парадигмы живого взаимодействия, где два незнакомца одного пола взаимодействовали друг с другом в течение разного количества времени. Выводы исследователей подтвердили ранее выдвинутую теорию о том, что знакомство приводит к влечению. Согласно исследованию, чем больше участники взаимодействовали, тем больше их привлекало друг к другу. Анализ посредничества выявил три процесса, которые способствуют этому эффекту. Воспринимаемая отзывчивость, повышенный комфорт и удовлетворение во время взаимодействия, а также воспринимаемые знания. Так что постарайтесь проводить немного больше времени со своей пассией. Даже просто сидя рядом с ними во время занятий или обеда, возможно, это могло бы заставить их чувствовать себя более комфортно рядом с вами. Если они приветствуют вас, это может даже натолкнуть их на мысль, что они вам нравятся. Номер два. Добавь несколько кокетливых намеков. Теперь, когда они немного более комфортно относятся к вашему присутствию в качестве возможного друга, попробуйте намекнуть, что у вас есть к ним чувство. Поддерживайте хороший зрительный контакт. Улыбнись им, сделайте им естественный комплимент. Возможно, добавьте немного игривого подразнивания с некоторым флиртом. Если вы все еще немного стесняетесь, когда дело доходит до личного флирта, попробуйте отправить им кокетливое сообщение. Номер три. Постарайся изо всех сил поговорить с ними. Если вы хотите показать им, что заботитесь о них, вы должны приложить усилия, чтобы достучаться до них. Если они заметят, что вы изо всех сил стараетесь поговорить с ними на вечеринке, обеде, работе или других общественных мероприятиях они могут просто понять, что у вас есть чувства, особенно к ним. Вы даже можете отправить им вопросы, касающиеся их личности и благополучия, чтобы показать, что вам не безразлично. Делая это часто с небольшим флиртом, вы будете отличаться от того, чтобы просто интересоваться ими как друзьями. Они могут даже начать думать, почему они особенно хотят поговорить со мной. Нравлюсь ли я им? Просто не забывай время от времени делать несколько кокетливых намеков, чтобы они знали, что вы хотите быть больше, чем просто хорошими друзьями. Кроме того, не забывайте обращать внимание на язык их тела. Приветствуют ли они ваши разговоры? Удобны ли они? Продолжают ли они обсуждения и тексты? В-четвертых, установите для себя крайний срок. Итак, вы давали им подсказки, проводили с ними время и продолжали замечательные беседы. Теперь ты должен им сказать, верно? Сказать своей пассии, что она тебе нравится, может показаться пугающим. Так что вы можете просто не делать этого. Не успеете вы оглянуться, как учебный год закончится, или они переедут на новое рабочее место с новой должностью. Хорошей идеей может быть установить для себя крайний срок, когда вы расскажете им о своих истинных чувствах. Так что, если флирт идет хорошо, назначьте крайний срок на неделю или две. Или может быть всего через несколько дней, если все будет идти гладко. Ты не хочешь слишком много думать и отговаривать себя от того, чтобы дать им понять, что ты на самом деле чувствуешь. В конце концов, спросите себя, что бы я чувствовал, если бы никогда не говорил им, что они мне нравятся. Буду ли я сожалеть об этом? Номер пять. Дайте им знать, что вы чувствуете. Время пришло, мой друг. Встаньте прямо, попытайтесь проявить некоторую уверенность и дайте волю чувствам. Возможно, было бы неплохо сначала непринужденно рассказать о своих чувствах и заранее спланировать, что вы скажете. Если вы не уверены, как они относятся к вам, и вы не хотите слишком сильно удивлять их, попробуйте сказать «Я думаю, что у меня есть чувства к тебе». Или выразите, как вам нравится проводить с ними время и что вы хотите продолжать проводить с ними больше времени. Возможно, на свидании. Это даст вашей пассии время подумать о том, как они относятся к тебе в романтическом смысле. Вместо того, чтобы делать заявление, которое, как может показаться, требует немедленного определенного ответа. Номер шесть. У вас есть цель, когда вы им рассказываете. Хорошо, допустим, ты им расскажешь. Хорошо, и что теперь? Я имею в виду, что, если ваша пассия не уверена в своих чувствах, и ей нужно некоторое время. Или, может быть, они не уверены, что сказать? Чтобы избежать неловкого момента молчания, имейте цель, когда говорите им об этом. Это может означать приглашение их на свидание, когда вы выражаете свои чувства к ним. Или пригласить их на этот фильм или концерт вашей любимой группы, у вас есть дополнительный билет. Это также облегчит им выражение своих чувств. Они могут вежливо отклонить ваш запрос на свидание, если они не заинтересованы. Менее неловко, чем неизбежное молчание, верно? Или, возможно, они заняты на этой неделе. Но если вы им понравитесь в ответ, они могут выразить, что в другой раз им будет лучше. Или, может быть, просто может быть, они ухватятся за возможность пойти с тобой на свидание. Надеюсь, им нравится ваша любимая группа так же сильно, как и вы им нравитесь. Итак, будете ли вы следовать этим шагам? Как ты скажешь своей по оси, что она тебе нравится? Поделитесь своими историями в разделе комментариев ниже и не забывайте уважать чувства своих поклонников, если они не чувствуют того же. Просто потому, что кто-то не разделяет тех же чувств, это не значит, что ты стоишь меньше. Мы все милые люди, и нужный человек может быть где-то там, ожидая вас. Может быть, на концерте вашей любимой группы. Эй, ты никогда не знаешь наверняка. Возможно, они просто большие поклонники, чем вы. Включите романтическую музыку.